Давайте теперь вернемся, вот посмотрим на правую сторону презентации, на предпринимателей. То есть вот большой выбор продукции. То есть для предпринимателей очень важно в новых современных реалиях, чтобы у него был выбор. Он строит какую-то организацию, у него есть разное количество людей на разных уровнях. Все эти люди разные, мужчины, женщины, толстые, худые, я не знаю, там у которых там любят электронику, не любят электронику, которые любят какую-то физическую продукцию, не любят физическую продукцию и так далее. Значит, если вы строите свое потребительское сообщество, в идеале, чтобы у вас был не какой-то один продукт, на который все зафиксировано, а чтобы у ваших людей было пространство выбора. Или, например, взаимодействие с одним порталом. Вот помните, да, я говорил, хорошо, берешь 4-5 разных продуктов, но ну, у тебя 5 разных порталов, 5 разных учетов, 5 разных вводов выводов и так далее. То есть 5 разных команд. Намного проще, когда человек одну, в одном одном портале строит раз, ну, как, как по разным направлениям одну команду. Да? Многоуровневая система вознаграждения здесь уже изначально включена, и вознаграждение начисляется мгновенно посредством смарт-контрактов. Это уже о защищенности продаж. Помните, да, проблема в чем? Сделали какие-то продажи, не факт, что получили. Здесь по-другому просто невозможно. Если где-то произошла какая-то продажа, можете быть уверены, что посредством смарт-контракта ваши вознаграждения вам мгновенно будут э, начислены. Ну и, конечно же, управлять своим бизнесом удобнее с одного кабинета. То есть у вас есть вся аналитика, у вас есть специальный кабинет, где вы ведете и свой бухгалтерский учет, и, соответственно, свой партнерский учет, где увидите, кто с кем, э, как взаимодействует и э, так далее. Вот. И э, об, обратите просто внимание, здесь написано э, «это ваш бизнес». Что это означает? Это означает, что э, когда вы на системе «Атон» Выстраиваете какие-то экономические отношения со своими партнерами, это ваш собственный бизнес. И гарантирует это вам блокчейн и ваш приватный ключ. То есть нет такого человека, который придет и заберет у вас бизнес, который вы строите много лет. А то он дает нам возможность построить свой бизнес. Вот смотрите, как только вы получили начисление, эти деньги сразу ваши. Это гарантирует блокчейн и приватный ключ. То есть построить большую команду, команду то есть ну, товаропроводящую сеть, можно это так по-другому назвать, да, вы получаете доход. Если даже перестали работать, вас невозможно терминировать, вас просто невозможно убрать из этой системы. Почему я говорю, что это ваш бизнес? Вот смотрите, просто вот пример. Бразильский космический, космический, косметический гигант The Body Shop покупает Avon с оценкой в 2 миллиарда долларов. Так вот, теперь благодаря Атону каждый из вас может на Атоне построить свой собственный бизнес, который может и без вас в дальнейшем развиваться, который увеличит капитализация, которую вы сможете а, продать. Это как раз та мечта, который, который, ну, большинство людей, которые приходят в бизнес, хотят построить именно свой бизнес. Да, мы строим э, бизнес где-то в каких-то э, сетевых компаниях, и все это, это здорово, но это не ваш бизнес. Так вот, когда ваш бизнес устроен на блокчейне, с этого момента это ваш собственный бизнес. Бизнес, и вы сами его можете а, оценить и, и соответственно и капитализация растет, и вы сможете его в любой момент или передать по наследству либо продать либо часть от него а, продать а, что, а, что вот теперь marketplace для чего нужно? то есть с одной стороны у нас есть производители. С другой стороны, у нас есть предприниматели. Так вот, для того, чтобы все это работало в одном кабинете, нам нужен своего рода такой сайт ⁇ Маркетплейс ⁇ На этом маркетплейсе что может быть? Там могут быть разного рода товары, это могут быть услуги, это могут быть, может быть, программное обеспечение там разного вообще характера, это образование и это игры. Да, то есть, и теперь очень важно, обратите внимание, это, наверное, такое своего рода новое такое понятие в мире бизнеса, это единое глобальное децентрализованное реферальное дерево. То есть одно реферальное дерево, которое на блокчейне, а то он начинает выстраивать каждый себе сам, и э, идут вознаграждения до 20 уровней. То есть кто-то, может быть, слышал или знает, если кто не знает, что такое сетевая компания. То есть, как правило, с линейным реферальным деревом идет там, выплата там, там 10, там 12, там 13 уровней. Здесь изначально сделано 20 уровней. То есть, что это такое? Вы порекомендовали там, другу знакомому какой-то продукт, черную коробочку. Ему это понравилось. Он ее порекомендовал дальше, тот еще дальше. И вот так до 20-го поколения, кто бы там что ни рекомендовал, это все идет вам в виде благодарности, в виде вознаграждений. Marketplace он будет вынесен на отдельный сайт, то есть ну, предварительную версию дизайна вы можете здесь посмотреть. То есть на него могут добавляться реально разные продукты. То есть там есть отдельное поле, где любой производитель может оставить заявку, что он тоже хочет это здесь предложить. Специальный менеджер с ним связывается, они это все обсуждают. Если всех все устраивает, этот продукт появляется на сайте, на сайте есть все описания, если вдруг нужны какие-то более подробные, я не знаю, там, вебинары или какие-то обучения, это все делается прямо на одном сайте, то есть одно из направлений, которое также работает на этом блокчейне, это сообщество «Бизнес легко», по факту представители этого сообщества, если вы смотрите эту презентацию, вас сюда и пригласили, да? то есть объединили теперь не только возможность что-то предложить, но и объяснить, как это, то есть даже сам дистрибьютор или вот партнер, который э, этим направлением занимается, ему даже не надо быть профессионалом в этой области. То есть он может просто сказать, что я купил, да, мне нравится, вот тебе ссылка, можешь посмотреть. Человек по ссылке проходит, посмотрел, понравилось, приобрел, партнерские вознаграждения пошли.